И всем здорово опять, пацаны! С вами я, Red Фантом. И на часах у нас уже, как видите, 20, 20 почти, да. Это значит то, что стартовало, наконец-то, тадам! Распродажа Луны Новый Год в Стиме. Если что, у меня киевское время, поэтому у меня распродажа начинается в 20.00, по Москве в 21.00. У нас будут скидки до 27 января, по МСК это до 21.00, у меня до 20.00. Итак, я еще ничего не пробовал захожу учусь вместе с вами поэтому нажимаем смотрим что у нас новенького значит смотрите распродажа лунный новый год ваши жетоны 0 возможно мне не все взялась тут что-то должно еще быть первый подарок второй подарок третий подарок четвертый. это наверно у нас будут подарки в которых мы сможем что-то выбить также многие игры будут по скидкам. Dark Souls можно урывать вообще очень дешево. По 75% скидки. Arma 3, там Assassin's Creed тоже большие скидки. Resident Evil. Ну, а так в целом небольшие скидочки. На Destiny, например, и так далее. Э -э Потратьте жетоны на особом предмете на, на лунном ночном рынке. Заговариваюсь, простите. Э -э значит, у нас есть жетончики. Купон. Э -э Купончик у нас получается, ну, который экономишь 20 гривен, он стоит 5000 жетонов. Здесь у нас анимированные стикеры, то есть здесь анимированные стикеры с крыской, довольно интересно, стоит взять. Дальше эффекты комнаты чат, то есть всякие интересные штуки, тоже за 1000 жетонов. Профиль Лунного Нового года, тоже за 5000 жетонов, будет действовать до 27 марта. И новые анимированные фоны профиля. Вот это, я думаю, возьму обязательно. Это реально классно. Потому что... О, еще и мини-профили анимированные. Не, ну это супер, пацаны. Это очень классно. Также фоны обычные. И смайлики. Самые стандартные. Здесь лошадь, коза, там собака, мыша, свинья, кролики и так далее. Значок распродажи «Лунный Новый год» здесь у нас от 1 до 10 уровня 1000 жетонов, каждый уровень 250 единиц опт ну и всякие подробности у нас, то есть за каждые 3 спитрачную рин получаем 100 жетонов а, 126 даже жетонов у меня ну и все основную инфу вы у меня посмотрели дальше уже как-то найдете сами вот, такие в принципе это дела, с вами был Red фантон Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, оценивайте. Завтра еще засниму видос про продолжение этой распродажи. Ну, всем удачи и всем пока!